Я прощаю тебя за мою погрустневшую осень, За бездушность моих одиноких и длинных ночей, За крылатость надежды, что разбиты безжалостно оземь, Заблуждающий взгляд твоих пылких до ныне очей. В них себя не ищу И боюсь пустоты той кромешной. Даже ад не сравнится с печалью безбрежной моей. Поцелуй твои, На губах моих все еще свеже. Только ты не со мной. Ты душою давно уже с ней, я прощаю тебя за все письма, что больше не греют, лишь ненужность сквозить средь скупых и натянутых строк. Я тобой откорю, отдышу, отживу, отболею. Нам любовь обозначила разный по времени срок. Я прощаю тебя и удерживать больше не смею. Боль поглотит мою ледяная безмолвная высь. Будь, пожалуйста, счастлив, ты с новой любовью своею. Я молилась о нас. Ты о ней у икон помолись. Я прощаю тебя. Нет, не плачу, я больше не плачу. Лишь душа все скулит, Как покинутый всеми щенок. Ты стихов моих горсти Себе набери на удачу. Пусть утешит тебя, Если станешь вдруг сам одинок.